Утренняя зарядка, суставная гимнастика для плечевого пояса. Ставим стопы параллельно, выполняем наклон головы вправо и влево, по 4 раза в каждую сторону. Тянемся ухом к плечу, плечи не поднимаем. Последний раз также, теперь разворот головы вправо-влево, через макушку тянемся вверх, контролируем стопы. Контролируем наш таз одна сторона, другая сторона. По 4 раза в каждую сторону. Последний раз также наклоняем голову в сторону правого плеча и разворачиваем подбородок вверх и вниз. Выполним 4 раза. И в другую сторону также. Наклоняем голову к левому плечу. Начинаем разворачивать подбородок, концентрируемся на мышцах шеи. Делаем вдох, тянемся вверх, соединяем кисти на затылке и округляя верх спины, соединяем локти. На затылок сильно не давим, раскрываемся вдох, собираем локти, выдох. Последний раз также. Теперь поднимаем плечи вверх и вниз. Вдох вверх, вниз выдох. Тянем плечи вниз, лопатки вниз. Последний раз также. Выполним все по 4 раза. Сводим плечи вперед, назад, раскрывая грудную клетку. Последний раз также. И теперь выполняем вращение руками от плечевых суставов добавляем небольшой присед последний раз также и снова только плечи полный круг это вдох выдох теперь ставим стопы параллельно и гармошкой разъезжаются носки пятки носки неглубокое плее раскачали таз вправо влево все, внимание в тазобедренные суставы и также гармошкой собираем обе стопы теперь округляем верх спины отводим руки назад упираемся в ягодицы выполним два раза и еще раз также ноги гармошкой разъезжаются раскачали таз справа влево ноги гармошкой сходятся небольшое скручивание Раскрывая грудную клетку, переводим руки на ягодицы и не выгибаем поясницу. Выполняем два раза. И снова гармошка. Стопы гармошкой разъехались, раскачали таз. Гармошкой стопы сошлись. Небольшое скручивание вниз и раскрываем грудную клетку. Последний раз. Хорошо, теперь ставим стопы по одной линии, наклоняем корпус вперед, переводим кисти к ушам и разворачиваем грудной отдел. Таз контролируем, таз точно развернут вперед и постараемся вес перенести слегка на впереди стоящую ногу. Выполним по 4 раза в каждую сторону. Теперь переводим руки на таз и начинаем разворачивать таз. Вот здесь вот будьте внимательны, скручивания в пояснице нет. Мы просто разворачиваем таз, сзади стоящая нога колено чуть-чуть уходит вовнутрь. Теперь мы переносим вес на сзади стоящую ногу. Нога впереди у нас на пятке. И мы начинаем стопу разворачивать все внимание в тазобедренный сустав рабочей ноги. Последний раз также Возвращаемся вверх и выполняем все с другой ноги. Стопы ставим не широко, корпус наклоняем вниз. Спина прямая. Вес переносим на впереди стоящую ногу. Разворачиваем грудной отдел вправо-влево. Амплитуда небольшая. Последний раз также. Переводим руки на бедра, разворачиваем таз. И сзади стоящая нога чуть-чуть разворачивается коленом вовнутрь. Меняем исходное положение, переносим вес на другую ногу и начинаем раскачивать ногу в тазобедренном суставе. Вовнутрь наружу, вовнутрь, наружу все движение из тазобедренного сустава. Прочувствуйте, пожалуйста, ваши суставчики. Последний раз также переводим руки на колени и круглой спиной поднимаемся вверх, вдох, тянемся вверх, вниз. Уходим вниз в скручивание, в нижней точке. Не задерживаемся, поднимаемся вверх. Переводим руки на ягодицы, раскрываем грудную клетку. Еще раз вниз в скручивание. Поднимаемся вверх, раскрываем грудную клетку. И еще раз так же вниз, вверх, раскрывая грудную клетку. Последний раз так же. В... Вверх, раскрываем грудную клетку. Делаем вдох, тянемся вверх. Выдох, тянемся вниз. И на сегодня это все. Полная версия урока в курсе «Вернуть гибкость».